Что случилось? Ничего Так, рассказывай Нет Рассказывай, говорю! Сколько их было человек? Много Сколько много? Один А второй смотрел Они обзывали тебя? Да так Как? Влажный А почему влажный? Я тебя только знал Так, сейчас и выйдешь и дашь сдача Бей Придурок Подушку бей Бей как мужик Бей Да если драка неизбежно, бей первым. Вот тебе телефон, как от позвонишь мне. Radically? Хорошо. Почему ты не позвонил? Где телефон? Отняли? Да. Я им сейчас позвоню. Нет. Так отвали. Не берут. Позвони мне, позвони. Тваря. А ты перезвони. Угу.